можно ли считать отношения в гражданском браке договором? И насколько здесь идет включение в родовые истории? С одной стороны, вроде бы каждый сам за себя, но негласный договор между партнерами существует. С другой стороны, потоки же как-то переходят от одного партнера к другому. Да, Ольга, это довольно-таки сложный вопрос. С одной стороны, социальный мир, он сейчас совершенно не настаивает. Более того, даже юридическая база начинает переводиться потихонечку в соответствие, переводя статус брака, например, там, в социальное партнерство. Другое дело, что есть еще архетипические культурные основы, которые очень сложно бывает обойти. Ведь это разное самоощущение и себя и партнера, когда вы в официальном браке или не в официальном браке, особенно если вы родились, например, ну еще в прошлом веке, например так, да, где эти культурные коды прописывались буквально вот с молоком матери вбивались. С одной стороны, это чистая психология, а с другой стороны, каждый культурный код несет под собой очень мощный архетипический паттерн, который, который невозможно обойти, если его не осознавать. Ну, например, вот эта формула, формула брака, которая была еще в двадцатом веке, дореволюционная, например, перед Богом и людьми. То есть, когда вступали в брак мужчина и женщина, они давали клятву перед Богом и людьми. То есть, перед людьми это социальный брак, например, там в ЗАГСе, да, в мэрии там зарегистрирован, и перед богом это венчание. То есть как бы в двух, в двух проекциях они представали и как души и как личности, и как социальные лица и как духовные лица. Сейчас ни того ни другого не надо, но если ваше убеждение, не видит разницу между гражданским браком и светским браком. Если разницы действительно никакой и вы в этом убеждены, то тогда нет разницы и в взаимопроникновении информационном. Но если вы все-таки понимаете, что эта разница есть, что этот код еще очень глубоко сидит в вас, вы не имеете права им пренебрегать. Потому что это верх глупости, верх наивности, думать, что присутствующие, присутствующие ключи в вашем сознании вдруг почему-то не будут работать. Они будут работать, они еще как будут работать просто мимо вашего внимания это все пройдет. Вы не будете осознавать, что причины, например, несерьезного отношения к делам друг друга кроются как раз в том, что активируется в этот момент тот самый ключ, который говорит, серьезно можно относиться к делам друг друга, если не только перед Богом, но и перед людьми. Вы зарегистрировали как бы свои клятвы, вы вслух их произнесли эти клятвы. Если вы не носите одну фамилию, если ваша свекровь не считает вас невесткой, а считает вас сожительницей сына, например. Если это, все это внутри присутствует, то взаимоотношения друг с другом тоже будут нести в, в каком-то смысле э, налет поверхностности. И тогда глубокого взаимоотношения информационных потоков друг друга не будет, вы не сможете стать единым целым и обратное, если все это не имеет значения, если этих кодов у вас уже нет, и вы это точно знаете, и в вашем партнере нет, и вы это точно знаете, то гражданский брак, в общем-то, естественно, приравнивается и к а, реальному. Все зависит от того, на какой платформе вы стоите. вы и ваш партнер, потому что только тогда договор считается заключенным, если у вас одинаковые ключи и одинаковые коды. Если у кого-то одного этого нет, то сколько не рассказывая о своем прогрессивном мышлении, что для тебя это вообще ничего не значит, это все пережитки прошлого, а оно есть, это самообман. И самообман приведет к катастрофе в отношениях, рано или поздно. Обязательно.